Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит свои лайкосики, прожимает колокольчик и, конечно же, оставляет комментарии. Мы их все читаем. Еще раз спасибо вам. Сегодня мы будем готовить несложное блюдо, но оно довольно-таки интересно. Интересно оно тем, что мы постараемся сделать максимально приближенную картошечку, вот это, как знаете, в Макдональдсах, там, KFC или в таких вот быстрых о быстрых питания кафешках картошечка по-деревенски. Но она у нас будет более, скажем так, приближена к правильному питанию. Ну, менее калорийное и все такое. Для... И запечем курочку. Вы понимаете, что нам потребуется непосредственно курица и непосредственно картошка. Курица у нас будет не целиком, а будут бедрышки. Естественно, мы их замаринуем, мы их запечем. Вот. Приступ, будем к этому сейчас приступать. Но прежде чем начать, я думаю, многие замечали в видео предыдущих, что мои ножи уже потеряли ту былую остроту. Вот. Я нашел человека, кто живет в Ростове. Я оставлю ссылочки, оставлю его номер телефона под видео в описании. Он прям мастер своего дела на самом деле. У него э, очень много заточенных камней, в районе там, 600 штук. В общем, человек знает, что он делает, и, ну, просто вот посмотрите. Они реально просто стали бритвенно-острыми ножи. Я, честно, я восхищен его работой, я доволен, я буду ездить теперь только к нему, затачивать свои ножи. В общем, ребят, если кто из Ростова, кому нужны просто на острые ножи, все в описании, там будет контакт этого человека, обращайтесь. Ну, а мы приступаем. Так, ну, у нас, как я уже сказал, бедрышки. Нам что нужно сделать? Нам их нужно замариновать. Ну, в принципе, для того, чтобы это произошло побыстрее, берем, как обычно, вилочку и одним ударом делаем множество дырочек. Для того, чтобы маринад у нас побыстрее и получше проник само мясо, чтобы процесс маринования ускорить я думаю все уже прекрасно догадались в чем мы будем какие основные ингредиенты для маринования курицы у нас будут ну все в принципе по стандарту ничего нового мы сегодня в маринаде придумывать не будем так как, как по мне к курочке больше всего подходит естественно чесночок соевый соус горчичка это прям must have а вот с картошечкой, я думаю, будет довольно все интересно. И первым ингредиентом наш наш маринад идет чесночок. Куда же без него? Его будет у нас много. Как мы чистим чесночок? Благодаря такому методу очистки чесночок сам просто очищается. Видите, так, оп. И это уже вот вторая, уже долька очищенная. Нам остается совсем чуть-чуть просто поддить. Оп, готово. Все, теперь мелко нарезаем чесночок. Можно, конечно, через чеснокодавку, но что-то не заморачиваться с чеснокодавкой, поэтому просто его мелко нарежем. Все, чесночок измельчили, высыпаем его курочки. Дальше заливаем соевым соусом, не жалеем соевого. Соль не будем добавлять, у нас. Будет основа соленый, это соевый соус. Теперь зашуриваем туда корчичку. Так, ниже тоже не жалея. Конечно же, свежемолотый перчик. Немножко добавлю свежемолотого кориандра. Ну и теперь все это тщательно перемешиваем хорошенько втираем в курочку в чесночок горчичку и добавим пару столовых ложечек обычного растительного масла все прекрасно я думаю знают уже да для чего ответьте в комментариях напишите для чего мы добавляем масло в маринад ну или в любое любое место, ну чаще всего это, конечно же, маринад, где есть разные специи. Так, все, маринад у нас готов. Курочку мы сейчас отставляем, часика на пол, чтобы она промариновалась. Естественно, лучше, чтобы она помариновалась подольше, но у нас немножко сжатые сроки, поэтому, я думаю, полчаса где-то, ну, ну час максимум мы ей дадим помариноваться. Естественно, не в холодильнике, в тепле, чтобы происходило это все побыстрее. А сейчас мы начнем заниматься уже картошкой непосредственно. Забираем курицу и занимаемся картофанчиком. Так, ну что, друзья, у нас 6 таких вот прекрасных молодых картофелин. Можно не молодой картофель. Что мы хотели с ним сделать? Мы хотели сделать что-то вроде картофеля по-деревенски. Что нам для этого надо? Нам надо порезать на дольки картофель по-деревенски, правильно? Чтобы ой, было похоже. Поэтому делим на такие вот долечки. Примерно одинаковые по размеру. Если, естественно, картошка побольше, то дольки делаем поменьше. Если картошка поменьше, то делаем дольки побольше. Все логично. Так, картошечку нам нужно просушить, поэтому используем либо бумажные полотенца, либо обычные полотенчики. Нам лишняя влага не нужна, потому что, когда она будет запекаться, то эта влага не даст сделать нам корочку на картофанчике поэтому вываливаем картошечку либо на полотенце либо на бумажное полотенце и хорошенько просушиваем все теперь накрываем таким же полотенчиком и хорошенько промакиваем дабы удалить крахмал выступивший воду она нам ни к чему Вся влага жидкость так теперь заливаем растительным маслом можно оливковым ну зачем если можно тут растить это особо не принципиально так только перед тем как добавлять какие-либо специи либо солить хорошенько перемешаем чтобы картошка была вся в масле для чего это делается для того чтобы масло обволокло картошку но если соль попадет на саму картошку, то она начнет из нее вытягивать опять же ту же самую влагу. А таким образом, если мы сначала перемешаем просто в масле, то соль прилипнет к этому маслу сверху. И в этом есть разница, поверьте. После того, как перемешали, берем, хорошенько присаливаем. Прям хорошенько присаливаем. Ну, по крайней мере, не знаю, мне нравится вот такая картошечка, зачем чтобы она была прям солененькая. Добавляем то свежие и теперь добавляем сушеный розмарин. Розмарин и картошка – это прям, прям то самое. Это прям очень вкусно. И еще разочек это все хорошенько перемешиваем. Все, сковородочка разогрелась. Курочка промариновалась. Духовочка у нас уже разогревается Мы поставили там чисто верхний жар Выкладываем картошечку У нас сразу же на одном противне будет запекаться и курочка, и картошечка Плюс-минус они по времени одинаково будут готовиться Поэтому аккуратненько вот так вот выкладываем картофанчик Ну, в общем, у нас получилась вот такая вот картинка. Одновременно сейчас попробуем запечь и картошку, и курицу здесь в противень. Вот. Курицу накрыли, мы ее поджарили, мы ей дали корочку. Сейчас нам нужно просто, чтобы она пропеклась внутри. Поэтому мы ее прикрыли, чтобы она не подгорела кожица. Естественно где-то минуток через 35-40, примерно плюс-минус так, мы снимем фольгу, чтобы, естественно, еще поджарилась сверху. Вот, картошка у нас будет, естественно, запекаться именно вот так открытой. Духовка уже разогрета, отправляем в духовку, засекаем время 40 минут. Температура духовки 180 градусов. У нас духовка низ-вверх может подогревать, сейчас включен просто у нее верх. Все, отправляем в духовку и ждем. все, наше блюдо уже готово. Приступаем к самому любимому моменту. Сначала попробуем картошечку. В общем, картошечка получилась классная. Вот у нее корочка, она получилась такая немножко хрустящая. Да. Не спорю, не такая, не во фритюре жареная, все-таки это в духовке, но тем не менее корочка получилась именно такая хрустященькая, а внутри карточка мягенькая. Офигенно, получилась картошка, прям кайф. А теперь мы будем пробовать курочку. М -м -м. курочка вкусная. Ну, в принципе, курочка э -э получилась, как всегда, на славу. Маринад отличный был, ну, прям кайф. В общем, ребят, спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, кто прожимает лайк, ставит колокольчик и оставляет, конечно же, комментарий. Ну, а вам приятного аппетита, если вы сейчас кушали. И до новых встреч!